За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Изюмском направлении поступила информация от штаба ДНР, которые сообщили о взятии поселка Сидорова. Теперь по направлению между Славянском и Сидорова остается один незанятый населенный пункт – село Маяки. На Луганском направлении окончательно зачищен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Часть украинских военных отступила с территории НПЗ в Золотаревку. Линия фронта проходит по железной дороге в районе станции Новозолтаревка, где идут ожесточенные бои. ВСУ продолжает удерживать канал через Белогоровку на Северск для возможного отступления. В самом Приволе идет зачистка остатков украинской группировки. Западнее Лисичанского НПЗ российская армия развивает наступление в сторону Северска с двух сторон. С Николаевки на и самого завода на Верхнекаменское, выбив противника из Верхнекаменки. Союзные силы продолжают сжимать ВСУ в районе Лисичанска, выбиты ВСУ из населенных пунктов Мало и Тополевки. Этот успех подтвердил в своей сводке украинский генштаб. В освобожденной Волчияровке российские войска водрузили знамя Победы. После ухода российской армии со Змеиного, украинские военные не спешат высаживаться на остров, понимая, что станут хорошей мишенью для российских ракет. Официальные украинские лица заявили о необходимости создания условий для окончательного контроля над островом. Пока Змеиный остается серой зоной.